Zelag gaten Naar. Ido.変 Bravo. мало вас, люди добрые. Подмогу скличьте. Отс-два! Раз-два! Тружно! Раз-два! Сильно! <смех> <смех> Это что же, чертов хлоп! Тебе позволяет матка Боска, а не, не, не, не бывать тому. Запалить всю деревню с четырех концов. От два. Сдурел ты, Ивась, что ли? Всех мужиков из-за тебя погубят. Валый, Где ты, зорька золотая? Зорька-вестника заметная То есть, польского оружия мощь! есть хлопом наука? От! Полнение для доблестной армии прибыло. Отвества. Молчать. Что то есть воинская доблесть? Отвечать. Да я, пане грамоте не разумею. Молчать. Боуван! читать. Хлопы, горбы гнут, а паны водку пьют. Получась, о, вышло. Со, сладко. Ничего. Мы привычные. Ваш верх. Будешь ты великой речи посполитой, Лейб гренадерского полка, Самый раз самый нежничим. Помог, одеть, самох, снять, одеть, снять, одеть, снять, одеть, снять, направо, акка, заяв. Ать, ать, а Видишь? К вечеру дорогу через лес проложить. Один, два. Рот, рот, рот! Дозвольте, пани, отдохнуть. Молчать! Что то есть отдохнуть? Видишь? Утром приду, чтоб мост был каменный. Молчать! Пшел, болван! Эх ты, ветер, вольный ветер, Ты, как птушка, летишь, куда хочешь. Поверни ты, вольный ветер, на усход. Полети до наших братов счастливых. Расскажи им про наша гора. Дробным дождиком проли наши слезы. Назад! Отставить! Я по важной справе Скорбницу проведать Оттепла! Что есть? Бунт! Оттепла! Стой! Куды? Скорбницу проведать Не мешать! Стой! Стой! Вся кровь! Не Что-то без этой скорбницы! Твоя она, ты что? Жолниерская! Наши харчи без еет! плакали С тур Посполитой так. На ночь скарбницу оставишь, а сранку ни гроша не найдешь. Ниц <laughs> не разуме. Скарбница и гость полнютка. <laughs> Треба хлопу награду дать. Хвоп, по мысли, якой награды кцеш. Службу знаешь, награду пополам от два. Так точно, награду пополам. Половину награды нам так э, точно, вам. Ну, хлоп, я кой наградык цеш? Хочу получить сто безунов при всем парадзе. Ух, <свят> нить не разумем, дурный хлоп сам лезет в гроб. <свят> <свят> Дать ему сто безунов? штаны получай награду. дозвольте пани тут у нас умова есть половину нагороды по нам офицерам а другую пану капралу отчего а -а -а -а. умову скасовать а хвопу за то, что вельми разумный усы Есть и безунов обё-ску а его спалеть! Развольте, пани, поглядеть, Что это там за лесом виднеется? Пане полковник, Сдаю вам команду. А что, панове, Мо быть слыхать, что поблизости? Пан поручник, пан поручник, сдаю вам пук для героичной справки. Пане капрал до сброи! Эхо, сбите! Прочнуться! До да Прочнулись брой... Антства! А -ха -ха -ха. Прочнулися, пани капрал! Сусим, прочнулися! Антства! И без сходу больный ветер Бач, как панов взметает! За допомогу Пустим по нам На веки вечные конец